Вот я считаю, что Наталья у нас Габен, вот mm -hmm. это э, сенсорно-логический интроверт, вы можете Наташ себе записать день, на бумажечке этот психотип и на свободе почитать о нем в интернете достаточно много э, выложено, э, ну распространенное, конечно, явление сейчас, инструмент уж очень эффективный. Можете почитать о нем и свое мнение собственное сформулировать. На наших дальнейших встречах мы еще это дело, может быть, с вами обсудим потом. Елена Тимофеевна. Я соглашусь с вами, Сергей Игоревич. Действительно, я бы отнесла личность Натальи к типу сенсорно-логический интроверт или вот есть такое название э, ⁇ Габен. Э, я хотела добавить, что еще и социальная функция у этого типа очень необычная. Вы обществу служите э, тем, что вы э, показываете в обществе своей жизнью, своим поведением, о том, что э, делают люди не совсем правильно э, с точки зрения... Э, неправильного отношения к финансам, неправильного отношения к управлению и так далее. Вообще из вас бы хороший государственный деятель получился. Но это большая тема, поэтому я свое мнение сказала. На ваш вопрос в начале эфира о том, как вы себе видите будущее, свою деятельность, если вы будете менять стиль жизни, я свое мнение сказала, вы можете менять любую область сейчас любую, какая вам понравится, включая духовные практики. Но свое место там у вас очень специфичное. Это место управленца и место человека, который делает уютным эту деятельность для всех остальных. И это было бы блестяще. Но, кстати, общество вам за это должно платить. А, Сергей Ильич, вы что посоветуете, Наталья? В данном случае управления, конечно, речь идет о глобальном процессе. Не, это не значит, что это какой-то коллектив людской. Речь идет об организации процессов, процесс, управления процессами, какими-то. Я не знаю, может быть, вы поэтому инженерную специальность изначально техническую выбрали. Там тоже есть своя специфика управленческая, когда вы организуете например, из, из гаек организуете какой-то инструмент, прибор или там техническое изделие, это тоже э, такая организационная управленческая деятельность, да? не связанная при этом с коммуникацией, вот я к чему толкую. То есть коммуникация, это, конечно, не ваш конек однозначно, э, типаж ваш э, как, вот, такой безэмоциональный, он, э, ну, он подразумевает все-таки какую-то индивидуальную работу. Вот, может быть, поэтому вы себя хорошо чувствуете, в, когда уединяетесь и занимаетесь мелкой какой-то э, моторным процессом самостоятельно в своих мыслях. И там уже, там, там вы, ну, понятно, раскрываетесь в своих задачах, в, идее, в стратегии, которые, возможно, у вас возникают. Вот, поэтому я здесь соглашусь с Еленой Тимофеевной на 100%.